Есть, а? Есть спуск здесь? А, вон туда. Я поняла. Ребят, ну, действуем по нашей проверенной схеме. Ай, блин. Я немножко промазала, друзья. Схема действительно проверенная. Годами, причем. А медведя нет.